Здравствуйте, друзья, любители живописи. Как художник поступает, когда у него остаются краски после сеанса? Наверное, сохраняют в какой-то емкости, составленной с трудом коллеры, чтобы продолжить писать картину на следующий день. Покажу, что у меня получилось, когда просто осталась краска на палитре. Я уже говорил в своих видео или в комментариях, что по теории одной краски, письмо лессировками, красок на палитре у меня практически не остается. Из предыдущего видео, свойства масляных красок, осталось немало красящего пигмента на палитре, и конечно стало жалко их выкидывать. Я решил написать любую картинку, которая возникнет в голове. Кроме цветов роз, муза ничего мне не подсказала. Короче, нужно просто убить эти краски. Взял завалявшийся холстик, маленького размера 30 на 20 сантиметров. Накидал карандашом три розочки, и буквально за полчаса намазал этюдик. Для этюдика, я использовал краски с палитры. Красная, желтая, синяя, охра и травяная зеленая. Конечно, от предыдущего видео, у меня оставались прозрачные, лессировочные краски. Но в этом краскосрочном этюдике, я их не применял. В конце написания этого этюда, я взял в руки мастихин. Не для того, чтобы сделать удачные маски на холсте, а потому, что мастихин, берет много краски, и ее можно до конца использовать в картинке. Я сразу понимал, что мастихин в профессиональных руках, как инструмент, делает чудеса. Для меня, это мастерок, хоть и маленький, которым месяц цемент, или как в моем случае, краски. Конечно, сейчас может посыпаться горы критики, от умеющих им работать. Профессионалы пишут мастихинам шедевры. Я не умею писать строительным мастерком. Этому тоже нужно учиться. Тем не менее, получилась вот такая картинка. Посмотрел на финальный результат, и как-то мне понравилось по композиции. Три розочки, светло-розовые на переднем плане, далее более темные, желтая и уходящие вдаль красные. Классно. Иногда, не думая спонтанно, что-то получается. И я загорелся мыслью, а почему бы не написать эту композицию в один сеанс, но прописать, а не набросать раствор под плитку. Взял холстик 50 на 30 сантиметров, закрасил его охлой золотистый типа фон. Для желтой розочки использовал две краски: кадмий желтый и красный. Для красной розы пока только кадмий красный. А вот для светлой розовой розы мазал всеми красками, которые присутствуют на палитре: и желтую, и красную, и синюю, и зеленую, и охру и, соответственно, разбеливал все это белилами. В чем тут фишка? фишка в том, что чем светлее белее объект, тем больше разноцветных оттенков на нем будет проявляться. Это происходит потому, что белое отражает весь спектр света, то есть все цвета радуги. Поэтому, на светлой розе будет отражаться небо, окружение, рядом стоящие объекты, в данном случае желтая, красная розы, зеленые листья и тому подобное. Недаром, поговаривают художники, написать белое сложнее, чем темное. Зеленой листвой вообще никаких проблем. Просто травяная зеленая краска, в некоторых местах с кадмием желтым. Все краски, которыми я сейчас пишу, прекрасно смешиваются между собой, и не имеют плохих последствий по высыханию. Только никакого высыхания не будет. Я специально отошел от многослойной живописи, которой сейчас занимаюсь. Решил все закончить одним сеансом. Светлые розочки утонули на светлом фоне, что делать? Утемняю фон. смешивая все темные краски, зеленые, коричневые, охра и даже синий чуточку. Прописываю зелень листву. На красной розочке, тоже нужно прописать тени. А вот тут интересно: тени должны быть темнее, чем кадмий красный. А что есть темнее из красных? Конечно, только краплаки, но они темнее, если их накладывать пастозно, то есть толстым слоем. Листировка здесь не поможет, потому что подложка красной розы написана в полную силу кадмия красного. А толстым слоем накладывать краплаки нельзя. Чуточку по темноте меня выручил краплак фиолетовый. Он таки дал темные оттенки относительно кадмия красного. Еще раз пришлось затемнять фон, так как светлые розы все еще теряются в окружении. Затемнив фон, вижу, что тени у розочек слабые, например в желтой розе. Подмешиваю в теневые места и в рефлексы, где кадмий красный, где кобальт синий, где даже зеленый чуток. чуток. Аналогичный со светлой розой. Только чем больше я мажу всяких красок, ну, чтобы получить всевозможные оттенки, по цветастей, тем больше эти оттенки становятся непонятного цвета просто становятся грязные. В светлых местах розочек тоже не хватает света. Приходится добавлять белила, чтобы как-то высветлить. И вот смотрю я на всю эту мазню и вижу, там не хватает темноты, там не хватает света, еще мазать и мазать. Это я к чему? Да к тому что если начать строить дом не подумавши, а как пойдет, то он в итоге может развалиться. Так же наверное и в живописи. Когда пытаешься написать интуитивно, то чувствуешь, как тебе все больше затягивает тоннель незнания, и как из него выбраться. Для сравнения покажу картинки, которые я копировал со старинных картин художника Паулус Теодорус Ван Брюссел. Смотрите, соблюдена общая тональность полотна. Читается светотень. Понятно, что было куда смотреть и с чем сравнивать. Но в этих копиях я старался правильно подойти к работе. В обеих картинках я сначала рассчитывал, где свет, а где тень. Уже в подмалевке можно было судить о тональности полотна. В общем, дом нужно начинать строить с фундамента. Думаю, что живопись недалеко ушла от этих правил. Поэтому главное в живописи это светотеневые соотношения а не цвет предметов в односеансовой живописи. Когда подбираешь цвет, не обращая внимания на диапазон от светлого к темному, и это выполнить сложнее. И чем больше мажешь, тем больше убиваешь и свет, и тень. В общем, тени исчезают в полдень. Вот я попытался усилить тени. А вот я стираю тени. Это не случайно. Было 12 часов дня, когда я стер эту картинку. Поэтому, тени исчезают в полдень. Холст еще пригодится для моих экспериментов по живописи. Теория одной краски. Следуя всего лишь этой теории, и светотень легко написать. И оттенки всевозможные, получить без грязных смешиваний красок. Покажу пример, в подтверждении этой теории. Опять про розу. Рисовать буду ее акрилом, потому что быстро сохнет. Но все примеры этого письма, подразумевают масляную живопись. Итак, накидал контур розочки красной краской, закрасил весь холст охрой. Это для того, чтобы в картинке присутствовали желтые оттенки, в последующем, не прибегая к этой краске. Когда желтое высохло, закрасил холст красной краской, только так, чтобы просвечивало желтое. В итоге, я получил три оттенка, красный, желтый и оранжевый. К тому же, Вся эта закраска приглушила контуры рисунка, но за счет своей прозрачности, рисунок все-таки оставался видимым. Это значит, я не буду заново рисовать розу, контур уже есть. И еще, эта красно-оранжевая подкладка, будет являться тенью цветка. На этот раз, я решил не писать тени вообще, а пошел от обратного. Белилами стал вытаскивать свет. Опять же, когда пишешь одной краской, невозможно ошибиться. В данном случае, в ее светлоте. Белее себя, белая не будет. В общем, самые светлые, бликовые места, пишутся в полную силу белил. А остальное, все прозрачно, разбавляя акрил водой или растушевкой краски. Прессовал я эту розочку часа два-три. Почему так долго? Объясню. В одном из своих видео, я говорил, что акрил, Краска синтетическая, не живая, как например масляная. Укрывистость акрила, оставляет желать лучшего. Она плохо покрывает поверхность, просвечивает, да еще и резиной ложится. Но ну, если только толстым слоем класть, а толстым нельзя, легкость потеряется. Приходилось ждать просушки, чтобы усилить близну. Хорошо, что акрил сохнет почти мгновенно. С масляной краской, таких проблем не было бы. Белилы титановые, хорошо укрывают поверхность. К тому же, растяжку краски, маслом делать легко. Но после прописки маслом, пришлось бы долго просушивать. Акрилом, совсем нежный переход сделать сложнее, еще и поэтому пришлось повозиться. Тем не менее, я написал розочку, всего одной краской, абсолютно не трогая тени. Готовая розочка, которую остается только разукрасить, как в детской раскраске. Акрил высох быстро. А раскрашивать я буду масляными, прозрачными красками. Только масляные краски имеют прозрачный пигмент. Например, краплаки. Акрил непрозрачная краска. Я смазал маслом поверхность этого холстика, взял краску. Краплак розовый прочный. И просто тонким слоем раскрасил всю розочку. Все. В принципе, роза стала розовой, не задавленной никакими грязными красками. Кстати, прошу прощения, что не уследил при съемке этого видео, что масло сильно отражает свет своей глицевидностью и сильно бликует. В местах засветки роза плохо просматривается. Фон я просто навозюкал зеленой и желтой краской, оставляя пропуски красно-оранжевой подкладки, типа листики писанул. В принципе, на этом можно и остановиться. Только я покажу, как легко в такую розочку, добавить всевозможные оттенки, усилить тени и вытереть блики. Странно звучит, не писать светлые места, а именно вытереть. Смотрите, этим же краплаком розовым, крашу тени цветка. Они становятся темнее, глубже, но в то же время, не смешиваются ни с какими красками, а значит не дают грязь. К тому же, Сквозь эту закраску теней, просвечивает красная подложка, и тени, как бы светятся. Светлые бликовые места, которые были закрашены лессировкой, нужно высветлить. А это значит, стереть эту лессировку. Все очень просто. Наматываю тряпочку на черенок кисти, и вытираю краску с этих мест. Крупные места света, просто вытирают тряпочкой, обмотав ей палец. Но разве можно достичь таких нежных переходов, Возюкаю все краски подряд. Не хватает каких-то оттенков на лепестках розы, тоже не беда. Любая прозрачная краска, ляжет на эту поверхность без проблем. Прозрачные краски с прозрачными, в тонком слое, можно смешивать не опасаясь плохих последствий. Вот например, голубая ФЦ краска, которую боятся многие художники-любители. Типа она ядовитая и если переборщить, то она испортит все. В случае с пастозной живописью, да, может загрязнить. В лессировках, она прекрасная синяя краска. Вот, мазнул, слишком ядовито, не беда, взял и стер, или растушевал. В общем, при письме одной краской, не запутаешься. Положил оттенок, не понравился, вытер. Закрасил светлое место по ошибке, тут же взял тряпочку и вытер. Еще одна фишка, это то, что белила, лежат в нижнем слое и просохли, а значит, они не смешиваются ни с какой краской, и не дают свою белильную муть. Короче, если есть готовый крепкий фундамент, на него уже легко поставить стены и крышу. Кстати, розу не обязательно красить прозрачными красками. С таким же успехом, можно покрасить кроющими, просто разбавляя их, или втирая в картину светотеневого подмалевка. Я показал два способа воплощения своей идеи в живописи. Краткосрочный этюд, пастозного наложения краски, при котором не важны детали. Второе, более детализированный этюд, также написанный в один сеанс. В обеих подходах, есть свои преимущества и минусы. Но лично мне нравится, когда есть предсказуемость, а она есть только в третьем варианте, по теории одной краски. Одной краской, не запутаешься в цвете, тони. Не понравилось, вытер. Ведь фундамент светотеневого подмалевка, в любом случае остается нетронутым. Что и дает проделывать с картиной любые операции. Главное, чтобы этот фундамент был просушен. На это пожалуй остановлюсь. В следующем видео, попишу также по теории одной краски смородину, которую я вроде обещал. Ну и чтобы не пропустить мои эксперименты по живописи, просто подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будьте в курсе этого нескончаемого сериала. До новых встреч, друзья. Всем творческих удач.